Западные санкции могут стать шансом для России успешно восстановить производство широкофюзеляжных самолетов, которые были не хуже зарубежных образцов. Об этом в беседе с Эйктор сообщил экономист Александр Дучак. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе, призванной обеспечить безопасность жителей ДНР и ЛНР а также остановить восьмилетний террор киевской власти в отношении регионов и геноцид русского населения. США и Европа в ответ начали масштабную антироссийскую кампанию с целью оказания дополнительного давления на Москву. Новые санкции в отношении Российской Федерации коснулись ряда банков, политических деятелей, а также целых отраслей вроде авиации. Это привело, в том числе и к нестабильности на рынке акций и курса валют. Индекс Мосбиржи 24 февраля потерял 24% цены, также упал РТС, акции ведущих российских компаний упали в цене, например, бумаги Роснефти, на 28,6%, Газпрома, на 27,5% на Мосбирже. Доллар торговался на уровне выше 86 рублей, а евро – почти 100 рублей. Постепенно усилиями ЦБ РФ ситуация временно стабилизировалась. Российский рынок акций вырос в пятницу, 25 февраля, по итогам основных торгов на процента. Кроме того, евро и доллар держались в приемлемых рамках. Центральный банк России снизил курс доллара на 26-28 февраля до 83,55 рубля, а евро — до 93,6 рубля. Экономист Александр Дучак в разговоре с Айрией обратил внимание, что такие показатели указывают на позитивную тенденцию в экономике страны, однако пока рано говорить об адаптации РФ к санкциям, ведь процесс перестройки займет определенное время. То, что сейчас такие показатели – позитивная тенденция, но пока говорить о каких-то долгосрочных тенденциях рановато. Все-таки это действительно займет время, надо будет просто перестраиваться. Какие-то потери на фондовых рынках, изменение курса доллара регулируемо, но мы просто начинаем жить в другом мире, в других реалиях. Очень важно для нас то, что у нас есть и природные ресурсы, и производственные мощности, и технологии, — подчеркнул он. В рамках новой волны санкций Евросоюз запретил продавать России самолеты Airbus, запчасти и оборудование для них. Также запрет касается технического обслуживания и страхования всех бортов. При этом уже сданные в лизинг воздушные судна по старым соглашениям следует вернуть обратно в течение месяца. Экономист Александр Дучак оценил введенный ЕС запрет для российских авиакомпаний. Кто-то с сожалением констатирует факт, что слишком много у нас авиации, и подавляющее число – это иностранная техника. Но мы можем создавать свое. Сейчас у нас появляются серийные образцы авиационной техники, новые самолеты. Я надеюсь, что это будет шанс для восстановления производства широкофюзеляжных самолетов, которые у нас были не хуже зарубежных образцов. Так что свои плюсы и минусы есть. В конце концов решаем те задачи, которые накопились раньше. Но благодаря Западу будем их решать точно ни на кого не надеясь, заявил Александр Дучак. Всем спасибо за просмотр.